Ищите рецепт летнего напитка? Рекомендую вам один такой, как приготовить чай Мохито. Подают его в холодном виде с кубиками льда, свежей мятой. Вкус напитка очень близок к популярному коктейлю. Готовится напиток на основе черного чая, с добавлением мяты, сахара, сока лайма и рома. Напиток только для взрослых. А если хотите угостить детей то исключите алкоголь можете сделать большую порцию и хранить напиток в холодильнике в течение 24 часов такой напиток отлично подойдет для летних посиделок досмотрев видео до конца вы узнаете чего и сколько вам потребуется ставим лайк и подписываемся ингредиенты этого вкуснейшего блюда черный чай 5 штук пакетиков сахар 2 стакана, мята, 2 пучка, вода, 4 стакана, лайм, 3 штуки, ром, 1,5 стакана, лед, по вкусу, количество порций, 5-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачи, друзья, заходите.